Готово! А, Рукс, ты чего здесь? Без и Смотри, твоя папа на улице осталась! Ну все, девочки, я иду за вами! Фух, ой, мамочки, здесь дышать тяжело! Давайте наберем на это видео 10 тысяч лайков! Лайк, лайк, лайк! Здравствуйте, единорогка. Здравствуй, Перчинка! А, а где обдайте Спэд, она заболела. Сегодня я вместо нее. Ой, как жалко! Ну, в смысле, то есть не то, что вы с нами будете, это очень круто, а, -а то что тетя Спэд заболела, ведь болеть это так плохо. Вот, сахалок и панки заболели, все молодзнова объелись, объелись, а я им говорила, не ходите в гимнацию, не ходите, они мяу, мяу, мяу, мяу, мяу, мяу, мяу. Вот, наелись и болеют вместе. А давайте на коченьке покатаемся! Ммм, нам вкусно! очень-очень <связывая> угу. вкусно! Ой, девочки, а давайте в песочке поиграем! Фу, единорожка, здесь же микробы! Ох уж это Рокки, что с твоими микробами! Ну верни, столько с отпуска! Ну, ну чтобы это придумать, а? Ну что а! <фу> х -х. И здесь нету. Вот девчонки классно спрятались. А, может быть здесь за кустами? Нет, и здесь нету. Ух, мамочки, где же... Привет, друзья! Но как вам наша сегодняшняя игра в прятки? И как вам наши сюрпризики, которые нашла единорожка? Ну что ж, давайте быстренько это все откроем! Я очень хочу посмотреть, что спряталось в этой коробочке! Ведь я очень люблю эти шопкинсы! А вы? Открываем, открываем! Вот наших два сюрприза! Откроем еще второй и сразу увидим, какие четыре сюрпризика нам достались. Открывайся быстрее! Вот так. И еще два. И это, конечно же, путешествия! У нас уже есть некоторые сюрпризы из разных стран. Интересно, какие страны нам попадутся сегодня? Друзья, а хотите проверить свою интуицию? Напишите в комментариях, какие страны будут в этих шопкинсах. Это может быть Франция, Великобритания, Англия, Италия, Германия. Ну или специальная серия, Испания или лимитированная серия. Мне кажется, Италия, Испания, Англия. Ну и может быть какая-то специальная. Это мы сейчас проверим. Ну что ж, поехали проверять нашу интуицию. Так. Вау, какой прикольный. Мне кажется, я не угадала. Наверное, это Германия. Это мы сейчас проверим. Это какой-то кренделечек. Точно, смотрите, это Германия. Крендель-брецель какой-то. Вот такой он прикольный в шляпке. Вот видите, первые у меня не совпал. Проверим остальные. Так, смотрим. Будет вот здесь Италия, Испания. Так, это, наверное... Не знаю, Англия может быть. Это какая-то картошка фри. Но в Англии такое не едят. Вот, точно, это Англия. Ну когда? Как... вот, здесь есть какой-то стаканчик желтенький. А вот и наш голубенький. Это хрумчик. Он называется хрумчик. И он у нас из простых. Англию я угадала. А теперь смотрим дальше. Италия, Испания осталась. Ой, смотрите, это повторка. У меня уже был такой сюрпризик. Вот, это Италия. Я угадала, смотрите. Уже два шопкинса. У меня совпало. Она называется венецианка. Очень красивенькая. Ну что ж, проверяем, Испания это или нет. Ой, <сülтурный путь> <сülтурный путь> убежал наш сюрпризик. Так, это какой-то такой вкусный кексик такой аппетитный он нам подмигивает и здесь розовый джем это испания нет я не угадала я угадала только одну англию и италию и все ой это у нас булочка британочка очень аппетитная кстати у нас две англии Одна Италия и Германия Ребята, напишите в комментариях Насколько сюрпризов сработала ваша интуиция Сколько вы угадали Ну что ж, а теперь поехали открывать шарики Лам сюрприз И начнем мы, конечно же, с новенького Открываем Ой, он мокрый Интересно, он прочитается или нет Наша группа И мы читаем секретное послание Здесь у нас щеночек плюс сердечко. Прочиталось. Но смотрите, у меня еще такой подсказки не было. Вот он, щеночек и сердечко. И наш второй слой. Открываем здесь голубенький шарик. Добрались. Поехали открывать. И, -и. <рых> наш голубенький брелочек и следующий сюрпризик мне уже не терпится посмотри. А он на зло не открывается. Ну, давай. Ой, какие красивенькие у нас босоножечки. Смотрите, малинового цвета. Почти как у перчинки. Вот. Они практически одинаковые. Да, они в принципе одинаковые. С такими вот прекрасными бомбончиками. Ой, такой огромный сумочка. Ой, смотрите, ребята! Да, недолго я искала! О, вы уже, наверное, догадались, кому принадлежит эта сумочка! Вот эта прекрасная коричневая сумочка с радугой и белой точкой. Очень-очень классная, классная, классная, прекрасная! Открываем куколку! Один, два, три, четыре, пять! Она, вот она! Вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот вот вот вот вот вот она красотка с шоколадными волосами, карими глазами, и она подмигивает очень красивенькая! Ну все, я тебя нашла! Конечно же это Канзас Кьюти, Лил Канзас Кьюти! Вы не поверите. А вот и первый прокол. Оба посоножечка на правую ножку. Если приглядеться, я думаю вы все это увидите. Это не самое страшное, в принципе, главное, что сама куколка очень красивая и у нее нету никаких дефектов. Я просто в восторге от этой куколки! Пока что я ее обула в другие босоножечки. А те подойдут для большой куколки. Ну что ж, а теперь давайте откроем вот этот шар. Интересно, кто меня здесь ждет. Итак, наша промокшая подсказка. Аккуратненько. Ой, а я уже не помню, кому она принадлежит. Смотрите, это награда за первое место. Плюс какая-то кружечка с чайчиком. Или с какао. Давайте скорее проверим. У -у -у, открывайся. Хм, а наклеечка целая. Кроме до последнего слоя. Как вы думаете, это будет повторка или нет? Поехали открывать. Брелочек розовенький. О, у меня уже были такие босоножечки! Смотрите, они желтого цвета с розовыми бантиками и розовой подошвой! Кажется, я уже догадываюсь, что меня ждет внутри! А, смотрите, точно! Это прелестная сумочка розовенького цвета с желтым бантиком и ручки из бутинок. Вот она! Милашка! Конечно же, это цветочек! Или как Панки говорит... Да, вот это мы панки удивим. Двумя-то цветочками. Хотя у нас и два панки. Но я думаю, вторая пара у нас будет немножко другая. Ну что ж, а теперь давайте откроем наши вот такие сюрпризики. хочу с сердечками. Пусть наши куколки научатся ухаживать за друзьями своими меньшими. Поехали. Давайте сделаем вот так. А вот и сердечко наше раскрывается. И кто же там? угу, вот смотрите, какой прикольный питомец. Ой, какой милашный, какой классный. О, смотрите, это фига с крылышками. Вот, какой он миленький. Смотрите, какая у него классная сиреневая прическа. Какие милые глазки. Одного питомца мы открыли. Переходим ко второму. Поехали. Второй Ой, смотрите, он какой-то вообще прозрачный а, Вот это да Нет, такой мне еще не попадался А ну-ка, выходи Ой, это что за зверек такой прикольный это какой-то морской зверю. А, он подмигивает. Классный, классный. Ой, и здесь у нас розовые крылышки. Это какой-то очень-очень редкий. Сейчас мы это все проверим. Смотрите, эти хэтчмолс у нас из второго сезона. Вот это у нас, оказывается, поняшка из фермы. Вот она. Понет называется. И еще у нас... Из редкой коллекции. Вообще из специальной предложенной коллекции у нас попался вот такой вот кристальный хамелеон. Так это все-таки хамелеон. И он из редких. Ну что ж, а теперь давайте проверять, как наши малышки меняют цвет. И первая Канзас Кьюти. Ой, она очень-очень красиво меняет цвет. Вы только посмотрите. У нее сердечки под глазиком. У нее два сердечка. Трусики стали розовые-розовые. Еще появилась такая вот сирененькая футболочка. Сирененькие носочки. И в теплой водичке. Трусики становятся снова белые. Весь костюмчик пропадает. И еще давайте проверим. Цветочек. Вау! У нее пучки, как всегда, становятся ярко-красные. Вот так. Розовенькие трусики, красные носочки. И вот здесь вот два маленьких цветочка. И трусика. Да, вот на трусиках ее цветочек. Цветочек, беленький цветочек. И в тепленькой она становится прежней. Смотрите, Ребята. Вот эти куколки между собой очень даже похожи. Они отличаются только лишь цветом. Цветом волос, кожи, трусиков. А так формой они одинаковые. У них одинаковый закрытый один глазик. Одинаковая форма причесок. Ага, они как две сестрички. Друзья, ну как вам наши игры в прятки? С сюрпризами! Вот какие девочки у нас. пополнили детский сад. Ну mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm.